Привет, вы на канале Вита Лобня, и мы продолжаем наш проект Лобнинская курочка. И сегодня я вам хочу рассказать о такой добавке к комбикорму, как мешанка, которую мы делаем для наших птичек. Ну, вот так вот она, конечно, может быть, не очень красиво выглядит, но птички ее очень любят. Что же входит в ее состав? По возможности мы им варим бульон куриный, Добавляем туда крошку от комбикорма, то, что остается от просеивания кроличачьего корма. Также добавляем туда скорлупу от яиц, ракушечник обязательно, потому что это кальций, который необходим нашим птичкам, поскольку они ежедневно несут яйца. Чтобы скорлупа была плотная, добавляем туда все, что содержит кальций. Также туда добавляется рыба или вареная курица. Это помогает гребешкам быть красными, так как это, скажем так, такой сигнализатор у птицы. Если гребешки становятся бледными, значит птичке не хватает витаминов. и Обязательно, когда даем мешанку, гребешки становятся ярко-красными. Также в мешанку мы добавляем очистки от картошки, можно добавить морковку, лук можно класть. Прям сырым. Ксюша смотрит. Да мне сейчас заклеит. Не, он малину ест. Очистки от картошки, морковки, лук. хлеб можно туда положить. Зелень, если остается там какие-то, может быть, остатки от петрушки, укропа. Пачки они очень любят. Патиссоны. Ну все, что есть. Хлеб, кроме черного. От дыни да им... не ну в мешанку мы дыню не кладем кладем мешанку они так да едят. мы так Огурцы. даем они очень любят и в, в принципе вот так вот мы поддерживаем их мы подкармливаем хотим... подкармливаем да поскольку комбикорм не содержит всего что нужно птичкам для здоровья мешанку они очень любят едят с удовольствием вот. Ну что ж, всем пока-пока, с вами была Вита Лопня, ставим лайки и подписываемся на, на канал. канал, всем пока! пока!